Будь там, доколе не скажу тебе. Ты на месте стоишь, что Господь тебе дал, На том месте, куда Он поставил тебя. Только там будет Он тебе посох и щит, Там лишь плод принесешь, Его волю творя. И захочет послать Он тебе благодать, то не будет искать по широкой земле. Он на месте твоем тебя будет искать, на том месте, что Он приготовил тебе. Оставайся, мужайся и твердо держись, на том месте, куда Он поставил тебя. Если крест твой дел, не сходи со креста. Если пламенный огонь, не страшися огня, не вздыхай, не гляди с огорчением кругом, если место сокрыто и скромно твое, на том месте, что сам Господь Бог тебе дал. Хочет Он, чтоб прославил ты имя Его. А когда что упустишь на месте своем, хоть не видит, не знает об этом никто, Знай, кому-нибудь скорбь или ущерб принесешь на служителей верных, любимых его. О, подумай, то место, что дал тебе Бог, уж не могут другие занять. Только ты, это воля Господня, чтоб ты там стоял, и на это нужны ему силы твои. Каждый день принимай же из Божьей руки вновь то место, что милость Господня дала, и найдутся ли другие желания в душе у их обещанной силой Христа. Пожелает победу послать Он тебе, исполнение молитвам твоим даровать. Совершит Он все это на месте лишь том, где подвижник Его Будет твердо стоять. Острашись разбивать послушание венец И царю твоему отвечать не хочу. Лишь на месте, куда он поставил тебя, Ты всецело приблизиться можешь к нему. «Да, на месте, что сам Господь Бог тебе дал, возликуй и любовь Его там восхвали, чтобы видели все, Его воля тебе жизнь и радостный мир принесла». Ведь когда Он придет, то не будет искать по далеким местам он тебя на земле. Он искать тебя будет, наверное, лишь там, на том месте, что сам приготовил тебе. И тогда, о блаженство, тебя он найдет на том месте, где было служение твое, и в другое он место тебя вознесет в бесконечное чудное Царство свое.